Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Камила Хайрулина. О событиях и жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Существует ли лекарство от преждевременного старения? Ученые КФУ первыми определили состав нефти за пять минут. Ученый КФУ открыл новый вид древней рыбы. В адрес Казанского федерального университета поступило благодарственное письмо от благотворительного фонда «ТАТ-НЕФТЬ». Фонд выразил искреннюю благодарность ВУЗу и его ректору Ильшату Гафурову за большой вклад в сохранение и популяризацию литературного наследия известной татарской поэтесы Сажиды Сулеймановой. К другим новостям. Лицеисты Казанского университета стали призерами Олимпиады по информатике. Подробнее о соревнованиях и как они готовятся к ним расскажет наш корреспондент.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 Это Хейли Окинс. Вы можете подумать, что это пожилая женщина, но ей было лишь 17 лет, когда она умерла от прогерии. Прогерия Хатчессона Гилфорда — самая тяжелая из болезней преждевременного старения. Она проявляется у маленьких деток, которые обычно не доживают даже до 15 дня рождения. Дебют заболевания происходит в раннем детском возрасте, около 1-2 лет. У пациентов очень характерный внешний вид – это такое птичье лицо, низкий рост алопеция, проблемы с кожей, суставами, зубами, с сердечно-сосудистой системой. Основной причиной смерти является инфаркт миокарда. Прогерия – неизлечимое заболевание, причина которого лежит в мутации гена LMNA, кодирующего белок проламин А. В норме этот белок расщепляется до конечных форм, которые уже участвуют в нормальной жизнедеятельности клетки, в частности ядерной мембраны клетки. Но при наличии этой мутации э, преламин А становится дефектным, и он не расщепляется до конечных форм, которые используются клеткой. И этот белок преламин А дефектный накапливается в клетке и мешает ее нормальной работе. Ученые из Соединенных Штатов Америки провели исследование, в ходе которого узнали, что препарат «Лонофарнип» может компенсировать дефектный белок проламин-А, что позволяет продлить жизнь больным детям. Если опираться на данные исследования, то по сравнению с пациентами, которые э, не принимали препарат лоноформин, э, пациента, принимавший лоноформин, э, Жили в среднем на три месяца дольше, в течение 3 лет лечения. И на 2,5 года дольше, в течение 11 лет наблюдения. Ланофорнип – известный препарат, который используется для борьбы с раком. Он стал первым одобренным препаратом от прогерии Хатчинсона-Гилфорда. Это лекарство не может решить проблемы обычного процесса старения, но что дает возможность детям прожить чуть дольше. Кристина Надыршина, Универ -Ньюз. В Канаде любитель палеонтологии обнаружил часть неизвестной кости. Благодаря исследованиям выяснилось, что это новый вид и род древней рыбы. Теперь перед специалистами стоит задача изучить находку более детально. Все подробности далее.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 На его выполнение. данный метод может заменить существующие стандартные методы анализа а, групповой состава. Совместные работы в данном направлении с университетом ведет компания «Транснефть». Им первым удалось испытать уникальную разработку. Мы вот сейчас уже начинаем применять для тех нефтей, с которыми сейчас проводится исследование в, Казанску, в У нас есть определенные взаимодействия и проекты с нефтяными компаниями, которые